Добрый день, молодые люди. Меня зовут Эрик Шоков. И Шоковка находится сейчас на полу. Все потому что это съемная квартира, и делать дырки не советую. Поэтому займусь поиском липучки, которая поможет мне повесить ее без гвоздей. Но это в следующем ролике. Наверное. И совсем скоро на кирпичной стене будет вывеска Сайбершока. Я об этом рассказывал в ролике Румтура. Ну а сегодня я придумал новую рубрику. Наверное, это что-то новое. Как вы помните, в январе этого года вышло обновление в CSGO, где убрали ботов. Я остался все в порядке. Но в матчмейкинге они пропадают Поэтому если кто-то выходит, либо вы кикаете, вы играете в меньшинстве Это породило новую рубрику Мы снимали с Фандером 2 в 5 против Сильверов 2 в 5 против Биг Старов. Но не дошли до Глобалов, потому что я просил 40 тысяч лайков А там сейчас за полгода набралось 38 тысяч лайков Я решил, что окей, 2000 лайков это не так уж и проблемно И наверное спрос все-таки был Поэтому почему бы не продолжить эту рубрику Но уже как не просто ролик, а именно рубрику Поэтому как только это Ролик набирает 30 тысяч лайков. Я приглашаю Гитлайта в этот выпуск. И мы с ним сыграем 2 в 5 противглобалов. Вы давно просили эту коллаборацию, тем более сейчас появилась какая-то рубрика, которая позволяет сделать что-то подобное. Ну а сегодня я позвал в этот выпуск участника прокачки ПК. Его зовут Коля. Он выигрывал турнир на имке и после получил самый дорогой компьютер в прокачке. Легендарное событие, поэтому я про него не забыл и решил позвать его на этот выпуск. Поверьте, сегодня то, что вы видите, это просто нечто. Матчмейкинг в говне. Это спойлер Кстати, я открыл свой Телеграм-канал, но он закрыт для всех Он открыт только для тех, кто прошел тест на знание меня, моих каналов, моих проектов Поэтому, если ты думаешь, что ты меня хорошо знаешь, что я тебя жду в Телеграме Пройди тест, и только тогда тебе выдаст ссылка телеграм бот есть в описании Можешь попробовать себя Я жду тебя в Телеграм-канале, там только близкие люди Давайте приступать Напомню, серверов мы выигрывали, но бигстаров мы с фандром не смогли выиграть 2 в 5 сложно Интересно, сможем ли мы выиграть глобалов 2 в 5? Давайте смотреть Погнали. Ну что, молодые люди, мы тут собрались, чтобы не играть, а кикать. Ребята, да, передайте да, что... привет ролику, потому что вы, вас больше не будет в этом ролике. Пока. Пока. Пока, брат. Пока. Всего тебе лучше. Ты был хорош сегодня. Да, да. Все, удачи, бро. Пока, брат. Всего вам доброго, ребята. Давай. Хорошей да, вам удачной я. катки. И всего самого наилучшего. Ну все. Против глобалов. Ты понимаешь, глобал это, ну... Как бы то не было. <свист> <свист> Поиграли. <свист> Я надеюсь, так не будет. Yeah. короче, сейчас будет коробка через секунду. И... Тот -то самое чувство когда уверен в том, что будет пикать. Блин, по сути, это ты смач. Мы даже не вышли с тема за два раунда. Ну, Можно сейчас подождать. Ну, по факту, мы же можем играть, хотим, да? <свист> да, конечно, давай ждать просто. А, <свист> интересно ай-яй-яй темку пикают я иду к тебе брат блин навик. блин тут вот у, нас, у нас респа под б давай просто вылетим убиваем да блин а где команда Давай, губу спи. Давай, давай, давай, давай, давай. Сумасшедший. О боже мой! Ну, это реально сложно. Да просто десматч. Займи позицию так, чтобы тебя не убивали бы со спины и все. Первый есть. Второй есть. Ну, блин, третий минус 90. Хорош, все, 11 хп на миду Я тут спокойно пройду, вещь. Да, туда Да Простите Смотри, короче, смотри, как можешь сделать Бро, послушай, сейчас я байчу их в коробке А ты в этот момент идешь нижней и убиваешь их всех в пока они будут меня пушить Пушат еще, у меня Давай, все Мне меня еще байчу Может байчу в спину Убью. поживешь так. да, да, да, да. А, а, да не не бром 5 раундов это это просто дрим какой-то давай знаешь как <свист> сделаем middle запикаем потому что иначе я не знаю как пистолетку выиграть за КТ. Да они еще дигло возьмут Ладно, МГГ Ладно, сколько у нас рекорд по раундам? Ноль Надо пробовать еще Прямо сейчас у меня на балансе 152 доллара на КСФЛ И моя задача сделать за эту интеграцию 180 долларов Поэтому я сейчас беру свой инвентарь И делаю рейд на 30 долларов Каждую шмот. У нас остается 3 доллара И все остальное пойдет в работу Захожу в колесо Ставлю на x 2 первую ставку И попробую поставить на x 5 Так, и... Добрый день Все очень плохо Х2 на 60 долларов И Х5 на 30 долларов Ни желто, ни зеленое, пожалуйста Я не знаю, что это за дерьмо Я нашел свой банк И беру этот нож И ставлю на гребаный Х2 Только попробуй Не так быстро, в смысле? Если сейчас упадет Х2, я буду я, я, я не знаю, я сдаюсь Нет, ну вы ровните Х2 Еще раз 100 долларов на Х2 Зафиксируем, что сегодня не мой день. А я напоследок поставлю сейчас просто x2. Ну, здесь же должно быть x2. Неужели? Ну, все, ладно, все, все, все. Ну, не всегда же выходить в плюс. Ссылка на есть в описании. Ну а мы идем дальше. Удачи вам против трех новых аккаунтов. Ребят. Да, да, да. Нам вы прошло 16-0 проиграли. Пауза, возьми, фреквест, пауза. Фреквес. Давай мы тебя кикнем, чтобы ты бал не получил. Да не, что. А тот никто не мне играет, потому что я, все могут ливнуть. Не да, мне без разницы на бан. Все можете <свят> ливнуть. Давайте тогда красиво сделаем. Давайте на 20 секунде. Готовы, ребята, на 20 секунд. Ребят, все, спасибо. Все, спасибо. До свидания. Ну, Охраннич. то не топ. Да. <свят> Короче, смотри, выйди в яму убей тикет просто станем сидите сиди в яме убивать и то есть под 50 убьется пульки если ты просто прицелишься при фаером тикет я выйду с спался буду смотреть тебе stairs если пусто прыгаю и смотрю андрополос убил полос давай обратно давай обратно давай обратно здесь помоги хорош так что тут тихо то нас тут тихо стейрс. Макаджан. Сити, смотри, бросите Сити, Сити. Сити. Я тебе яму сделал. Блин, мне надо ставить. Длин, да ее просто ну, бомбу поставили. Это вообще прикол. Ну, это mm. хороший раунд был. Это самый близкий раунд за все две катки. Он сгорит. Он... Боже, какой же бред! А, у него подруг. Ну, да. Ах, то нах, братишка с подругом. Не, ну это прикол какой-то. Чувак, у тебя катка 1, 2, в 5. Какие подруги. Ну, он передает инф... инфу ему. Ну, да, дается, ну, Они... тип, это... Ну, типа... Это забей просто обещаю. ой Ай, господи, матчмейкин. Вроде, вроде где-то здесь. Да. Но у меня шумкальба. Блин, не. Он за заранее выходит именно мне. Если нет. Это рейдш? Да. Ну. Ладно, ну сколько рекорд у нас? До сих пор 0 раундов Так, ай, за КТ будем играть, блин, сложно за КТ Ребят, ну что ж, спасибо Мукасу и Нюку и Фрикэзу За то, что вы приняли участие в этом не очень интересном деянии А, Фрикоэз, я тебя кикаю Давай Ребята, Пока, ребята Мало Давай, принято. удачи И э, Мукус, э, можешь сам э, или мы кикнемся. Да, я сам, да, дружище, удачи вам Погнали, бро Аккуратно, они поняли, да. что, они поняли что происходит, смотри, почета. Кон Что за канал, спрашивай Кон? Да, подожди, я одного пропустил в еще Ещё два Ладно, два кило есть Да господи Не, как-то не зашло он А Хорошо. Я кидаю флеш Кинул флеш, бро Сэндвич I, I, ай, ай, ладно, сэр. Ай-яй-яй. нет, <мес> не видно, полз. Ну <мес> как? Как? Двое <плес> яму вышли, бля. Джангл Да, мил есть. А это как? Ладно, меня слышали, наверное. Не, чувак, это очень странно. Ну это пустой опять аккаунт. Ну если буду ждать да. в бантере, наверное, прикол какой-то. Еще. Ну, давай, яма! Он стоит в яме сейчас! Если он с медаль, я... Да! Ну, слегчайшее. Все, все. Мы наконец-то забрали первый раунд. Это уже следующий день, если что. Спустя 24 часа. Работа. Да? Если мы возьмем три раунда, это вообще имба. Нужно сейчас браться за второй. Уже Мы взорвали. Тихо. О, господи, чувак. Лучший мужик, легчайший. Второй раунд. Это, это, это, это очень хорошо. Ай-яй, есть 20. ну да. Ну нормально, фитчер. Билл джунгл. Все, пойдем. Наруш. У меня... Все, дев. Третий раунд, ребят. Третий раунд. Это уже очень много. Это уже очень много. Боже. Четвертый раунд, чувак. Не, не, Нахер. Будет. Да, пятый раунд. <пятый, раунд> пятый раунд. Это очень хорошо было. Я не знаю. Что. Да! Да! <свист> Ребят, если что, это не пацанова тут, смотрите, это весь чат. Это весь чат. Мы не договорились ни с кем. <свист> да, убил. Да! Семь да. ну, раундов, чувак. Есть, сейчас убил. Убил. <свист> убил. В. Б. Где? ай Убил. <свист> да! Один Убил. чувак. Остальше, сейчас, еще вижу давай выйди что чувак то что мы сейчас сделали это неадекватно правда это неадекватно нас 8 против глобалов ребят здорово мы сейчас будем вас кикать пока брат воки пока. воки кихни и пока ребятки ну, давай. надеюсь вы 16-0 не сольете в 16-8 прошло забрали спасибо воки да, да, Передаю привет, Саньку, блю, фейс и ваньку скульптур Ай-яй, пойдем обратно Давай, на V Убил. Изик, по-моему, тут. Чел ловапс. Кичин лас, бро, китчен. Ну, время есть. Время есть, бро. Да, все, все, все. Ты такие поспешные движения делаешь Не кипишу, слушай я раз мог сдохнуть просто так Да я почти 2-800 но я знаю все. Убил Ай-яй-яй, фэрбокс Извини Ай-яй-яй Не смотри, Вандер, бежим Не, ну чувак, это не контрится дерьмо, он просто стоит ай не-не-не-не Ой. -то. А, да. смотри, топ-кон -э -э не, не, это дурак какой-то Сити последний У него скаут ну, не идти, к сожалению, нормально У, не, у них хайсплеер и Джарамир они с чем-то Не, он, он, все, он все знает Прости, не по тебе Ну да, ну там парень написал, что они с щитом И другой их блочит Да, да, это... если что, там челики признают, что Эти два чела с подругом Так что мы не ошиблись Ну я красивый джангл убил, не боролась А, ну да Не, ну Ладно, не убей А я это интер... Как мы забрали пистолетку, не имею понятия, честно. На. хорош. Я помогаю, не открывайся. А где он? А, вижу, стоишь. Спина. Эм, чувак, это отмена Не, но ну, здесь выигрывать раунды это просто невозможно Там, ну, У них да. три читера Ну как Два точно э, ашати... два точно подтвержденная И третий под вопрос В итоге, я вам клянусь, когда я планировал этот ролик 5 раундов для нас это было уже много Но мы каким-то боком взяли 8, Это очень много Поэтому я считаю этот ролик удачным И следующий ролик должен быть с гитлайтом, Если вы наберете 30 тысяч лайков Всем большое спасибо за просмотр Не забудьте подписаться на этот канал Я забываю это говорить и вы забывайте подписываться Это бред, но так это работает Всем спасибо Спасибо, советую тебе посмотреть предыдущий ролик про то, как и Apple 3000 l Это очередная рубрика на канале с CSGO контентом. Всего хорошего, я с вами прощаюсь и желаю тебе спокойной ночи. Пока.